Всем привет! На данный момент в CSGO существует достаточно большое количество читов для игры на ХВХ серверах. Читы бывают как публичными, так и закрытыми. И думаю, что объяснять как получить открытый чит не нужно, потому что его просто можно купить на сайте. Однако с приватными читами дело обстоит гораздо иначе. Очевидно, что если чит закрытый, то в него просто так не попасть. И я уже делал видео о том, как получить invite в Evolve.gziz. А сегодня я вам покажу и расскажу, как получить инвайт в fatality.vin. Если что, то этот чит у меня есть. Поэтому я имею полное право говорить о том, как его получить. И если говорить о самом чте, то держится он на данный момент в топе. Хотя резольвер у него не лучший, но эксплойт на дабл тап телепорт работает у него отлично. Сам чист стоит немного много ни мало 20 евро в месяц. Хотя помимо этих денег нужно еще и получить инвайт. Кто совсем не шарит, объясняю. Инвайт это приглашение, в переводе с английского. Итак, перейдем к сути видео. Как же все-таки получить инвайт? И получить его можно только несколькими способами. Для начала я расскажу о том, как я сам попал в Фаталити. Однажды я решил рандомно поиграть в матчмейкинг, где познакомился с одним иностранцем, который хорошо разбирался в читах, потому что он давно играл на ХВХ. Мы с ним просто подружились. У него достаточно низкий вид Фаталити, Поэтому когда был InviteWave, он просто меня пригласил, так как мы хорошо общались. Тем, кто не понимает, объясняю. Invite wave это событие, при котором всем пользователям при определенных условиях выдают инвайт, то есть код, по которому они могут кого-то пригласить. Ну, собственно, в этом и состоит первый способ. Просто играть, не париться о чете, а если ваш друг с фаталити сочтет нужным, то он вам отдаст приглашение. В этом нет никаких подводных камней, кроме того, как быть дружелюбным, общительным и не быть корыстным. Ну что ж, перейдем ко второму способу, который заключается в покупке инвайта за реальные деньги. Сразу скажу то, что есть два способа его приобретения, легальный и не совсем. Легальность заключается в том, что в Фаталити есть модератор, который продает инвайты. Купить их можно на сайте сели за 50 долларов штука. Приходят они мгновенно на почту, оплата происходит через PayPal, поэтому вопросов тут особо быть не может. Также инвайт можно купить у некоторых русских реселлеров, которые занимаются покупкой инвайтов у модераторов, а потом продают их с наценкой. Но нужно покупать только через проверенных людей, а на форумах можно узнать, кто сейчас продает и какие есть актуальные реселлеры. Но также инвайт может купить не совсем легально. На инвайт вебе пользователи получают приглашение, и вместо того, чтобы инвайт на своего друга, они придерживают инвайт и подают его на разных форумах. Обычно цена такие инвайта держатся в районе полуторы тысяч рублей, но нужно быть аккуратным и пользоваться грантом, или же покупать только проверенных людей, потому что обмануть могут очень просто. Также всегда можно достичь и получение инвайта за что-то, например, за плату подписки. Теперь инвайты дает только тем, у кого есть активная подписка, хотя до этого давали абсолютно все, зависимости от того, есть она или нет. Поэтому некоторые могут предлагать такую схему, по которой вы оплачиваете человеку подписку, а на Wave он вас приглашает. Но тут есть две загвоздки. Первое – это человек может вас кинуть, поэтому нужно соглашаться на это только с людьми, которых вы хорошо знаете, или которые имеют репутацию. Но второе – это банально то, что Invite может в принципе и не быть. Поэтому можно оплачивать тогда, когда есть высокий шанс на вейв. К примеру, в Fatality были в июне, то есть 6 месяц, в сентябре 9, в декабре 12 и в феврале 2. -й. Мы можем заметить цикличность в 3 месяца, поэтому вероятнее всего вейв будет уже в конце апреля или мая. Ну что ж, теперь мы переходим к третьему способу, который заключается в том, что инвайт можно получить просто на удачу. Например, его можно у кого-то выпросить. Или получить, когда человек его случайно кинет в чат. Звучит, конечно, немного бредово, но такой случай лично я сам не знаю. Также можно участвовать в розыгрышах и так далее. Но ну и еще один способ связан скорее не с получением инвайта, а с получением просто доступа к читу. И я говорю про то, что аккаунт можно купить, который продают по заниженной цене. Хотя тут присутствуют достаточно весомые подводные камни. Во-первых, необходимо сбросить хвит. Хвид это привязка чита компьютера по различным идентификационным номерам. Тут рассказывать я уж не буду, сами загуглите. Поэтому можно попасть в такую ситуацию, что аккаунт вы купили, на нем есть хвит, и вы не сможете о нем ничего заинжектить. Ну а вторая проблема заключается в том, что такие аккаунты блокируются, потому что продажа запрещена по правилам. Модераторы следят за тем, какие есть изменения в IP-адресах последнего и предыдущего инжектов, поэтому могут выписать бан, и вы все потеряете. Покупать аккаунт я крайне не советую, потому что лучше купить инвайты и не бояться за то, что вы будете заблокированы. Ну вот, в принципе, и все способы, по которым можно получить инвайт в Fatality.win. Не сказал я, конечно, про взлом и брут, но мой канал такими не занимается. Ну что ж, я могу сказать, всем удачи, желаю всем хороших и некорыстных друзей, которые вас пригласят просто так. Всем удачи и пока.